Сантафе топ панорама 2022, двигатель 2,2 дизель, коробка 8 DCT, полный привод, мощность 202 лошадиной силы, 3800 оборотов в минуту, набирает сотку за 9,4 секунды, расход смешанный цикл 5,8 литров. Полный привод адаптивный, есть режим снег. Песок и грязь Режим комфорт обеспечивает улучшенную стабильность В случае движения автомобиля по скользкой дороге Система автоматически распределяет мощность между всеми колесами Режим эко характеризует максимальную эффективность расхода топлива которая достигается благодаря распределению мощности только на передние колеса. В условиях скользкого дорожного покрытия мощность автоматически распределяется между всеми колесами. Режим Sport обеспечивает улучшенную динамику разгона с распределением крутящего момента на задние колеса до 50%. В случае вождения по скользкому дорожному покрытию система автоматически переключается на все четыре колеса. Режим Smart адаптируется к стилю вождения и дорожным условиям в режиме реального времени, позволяя системе автоматически Переключаться между режимами Эко, спорт и комфорт Для обеспечения оптимальных характеристик Насчет безопасности Есть дополнительные функции Помогающие водителю Такие как ассистент движения по полосе И ассистент предотвращения Столкновения при движении с задним ходом Еще есть такая классная функция Я думаю за этим будущее Ассистент дистанционной парковки RSPA Так как парка места делают везде Уже И вероятность поцарапать Соседа больше, ну и вас тоже соответственно. И эта функция позволяет избежать таких вот неприятных моментов. Нажали кнопочку Машина выехала. Нажали, заехала. Главное ровно поставить напротив парка места. Есть система видеомониторинга на слепых зон. Теперь можно видеть, что происходит с левой и правой сторон на экране цифровой приборной панели еще есть функция безопасного выхода из автомобиля предотвращает несчастные случаи при выходе из автомобиля, так как обнаруживает транспортные средства приближающиеся сзади и временно блокирует детский замок в задних дверях таким образом пассажиры могут выйти из машины только тогда когда это действительно безопасно. салон Сантафе выглядит дорого и сделано все качественно в современном дизайне то есть диодные вот эти вот подсветочки вот это все. Вот эти плюшки, они, я считаю, не лишние, и вот эти полочки, ниши, то есть ты садишься, сразу все там гаджеты расположил, как говорится, рабочий стол, как тебе удобно, чтобы все было под рукой в легкой доступности. Перейдем к ходовой. Спереди у нас стойки Макфорсом, сзади много рычажка. Фе, конечно, подкупит покупателей салоном, однозначно он на премиальном уровне, с панорамной крышей, удобными сиденьями, большой вместительный, кучу всяких ящичков, зарядочек, то есть все именно в ногу со временем, и это радует. И самое главное радует цена, конкурентная цена за эту комплектацию и при том, что это кореец, ну то есть кореец, это сейчас это действительно Качественный, современный, прогрессивный автомобиль. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.